Никаких сложностей в этом нет, если бы ни одно но. В будхиальном теле прописаны основные заповеди как жить и во имя чего, но не обязательно то, что они согласованы с носителем сознания, то есть с его структурой личности, структурой души, которая есть суть. Ось, которая пронизывает и удерживает собой в связке все тонкие тела, я, есть, которую в нашей культуре, в нашей традиции называют душа. Самый верхний уровень, который также доступен человеку, но перекрывается для него будхиальным телом, называется пространство атмана. И обладает одной особенностью: там одна информация, там энергии нет вообще. И только очень мощное, очень развитое сознание, у которого мало страхов и много веры в себя, способен дотянуть свою энергию до этого информационного пространства. Иначе информацию оттуда не взять. Семь единиц информации. 7 единиц информации. Мы сейчас с вами расписали по количеству энергии и информации, и вроде бы кажется, что это такая не совсем понятно, зачем это надо. Но чем больше мы с вами будем заниматься своим сознанием, тем больше мы с вами увидим, что именно это Сочетание энергии информации очень много чего объясняет. Прежде всего существование законов энергоинформационники, пока в настоящий момент запомните первые два. Информация управляет энергией, где внимание, там и энергия, который мы с вами еще не раз и не раз озвучим. Но тем не менее даже уже сейчас. В сочетании энергии и информации мы видим, что есть слои, где информации больше, чем энергии, есть слои, где энергии больше, чем информации. Так вот те три тела, в которых энергии больше, чем информация, а именно астральная, эфирная и физическая, называются подсознанием. достаточно заезженное понятие о подсознании кто только не пишет и что только не пишет. Порой за подсознание выдавая все, что угодно, только не то, что есть на самом деле. Например, в качестве подсознания описывают некие процессы в сознании, которые не видны самому человеку. Но эти процессы идут и на ментальном теле, и на каузальном теле, и на будхиальном теле. Они там не просто не видны, а спрятаны от человека, чтобы он ни в коем случае не выделял их внимания. Но это не подсознание. Подсознание ⁇ это слои, которые владеют энергией. Энергией, энергией и всего лишь энергией. И нет у них другого назначения и функции чем сберечь энергию своего владельца, подсознание оберегает энергию своего владельца. От чего оно оберегает? От неправильной траты, от неправильных действий, Неправильных с точки зрения не здравого смысла, не логики, не системы бытия, а элементарного животного инстинкта выжить. Подсознание бережет нашу жизнь. Оно великий охранник, но, к сожалению, тупой. Оно не слышит наших чаяний, ему наплевать на наши устремления. никакого отношения оно не имеет к нашим мечтаниям. Оно как раз очень хочет, чтобы мы никуда эту энергию не тратили, чтобы мы сидели дома, лежали на диване, ни в коем случае не выходили из равновесия, а находились в, статичном, в неком статичном состоянии, в котором энергию потратить сложнее всего. А как это сделать? Как это подсознание может заставить человека не тратить энергию? Да, у него есть вообще несколько инструментов. Самый первый из них лень. Это самый первый приём, который, самый первый инструмент, который она включает, когда понимаешь, что у носителей своей структуры в ментале завелась излишняя мысочка. А лень еще можно заболеть. Да, это, это потом. Это потом, <сотор> да, но это, оно у нас гуманное, Даже оно не сразу. Я не буду лениться, я не буду лениться. Заболели болезнь. Да. Значит, смотрите, сначала лень, потом страх. Потом страх. То есть до болезни, подождите, чтобы до болезни дело дошло, он должен все инструменты на вас перепробовать. Если опять не реагирует, то есть преодолевает объект страх, да, то тогда уже можно заставить его и поболеть но при этом при всем все три шага он применяет только тогда, когда объект носитель сознания хочет, но не действует. А вот если сразу же после первого посыла энергетического он совершает деяние, подсознание ничего не остается, как сказать, есть и отдать энергию туда, куда просит. А вот если объект колеблется, если объект раздумывает, если у него ментальное тело такое богатое, такое богатое, духовный мир такой огромный, такой огромный, что на деяние уже не остается ни сил, ни, ни, ни, ни времени, да, то тогда подсознание включается в работу и моментально укладывает его полежать на диванчик ленью, страхом, а потом физическим недомогнением. Да, то есть у него три метода, три кнута, которые он держит, в своих руках. Но мы помним, что подсознание это энергетические слои сознания, значит они должны подчиняться информационным телам, подчиняться безоговорочно. То есть ментальное тело в принципе информационно более богатое, оно должно давать команды вот сюда. Вот, да? И никакие проблемы не должны быть на уровне астрального тела, чтобы он вдруг не отдал энергию на формирование нового опыта, потому что менталу надо только это. Расширить свою картину мира и сформировать новый опыт, потому что этого очень хочет каузальное тело. Каузальное, будхиальное и атмические тела также это великая троица, которая составляет своим триумвиратом уровень сверхсознания. А вот у сверхсознания совсем другая задача, в отличие от подсознания, диаметральная, я сказал, Сверхсознание как раз очень хочет потратить энергию. Ментальная не входит? Нет, нет, нет, ментальная у нас поселедка. О нем я сейчас расскажу. Паузальные, бухиальные и атмические тела это три тела, которые желают, чтобы объект, то есть вы, то есть сознание наше, энергию тратило и тратило как можно больше, потому что здесь энергии недостаток недостаток. А чтобы наполнять себя информационно для того, чтобы проводить экспансию в окружающую реальность, элементарно учиться, элементарно приобретать новый опыт, элементарно переоценить свои собственные ценности и убеждения, да, и в случае необходимости их каким-то образом изменить. На это все нужно энергия, энергию мы можем взять только вот от этого вот жадины, который энергию давать совершенно не желает. Поэтому нам нужен посредник, дипломат. У сверхсознания и у подсознания совершенно разные цели и задачи. И если не будет посредника, они никогда в жизни не договорятся. Более того, сверхсознание победит. Сверхсознание победит и оно заставит подсознание потратить энергию, но в этом случае жить нам останется минут пять, как не больше, потому что оно совершенно не понимают, что опасно для носителя, что не опасно. Если бы дали возможность сознанию напрямую руководить подсознание, то мы бы на красный свет ходили, и колку в пасть бы лезли, совершенно не понимая, что есть вещи, которые могут быть действительно опасны. Вот для этих целей нужен посредник, ментальное тело. Это огромнейший пласт нашей психики, который сам по себе трехслой, но выделяется в отдельное социальное сознание. Ментальное тело. Социальное сознание. Ментальное тело. Как великий дипломат, оно кланяется во все стороны. Уговаривает подсознание энергию отдать. Уговаривает сверхсознание не особо стремиться ее потратить бездумно. Для, для этого ему... Ментальному телу нужен инструментарий. Инструментарий этот называется картина мира, то есть знание об окружающем мире общие знания о том, что вредно, что полезно, что опасно, что безопасно. И если в ментальном теле этой информации много, соответственно, свою посредническую функцию между подсознанием и сверхсознанием оно выполняет превосходно. Но если информации мало, оно может выполнять ее только определенным способом. Вот вся внедренная ваше сознание. Возвращаемся к началу информация о ваших так сказать, потребностях, которые, возможно, им не являются, есть продукт того, что в ментальное тело эта информация внедрена и была воспринята им некритично. А в каком случае она будет воспринята некритично? Давайте попробуем порассуждать. Вот есть два человека, да, которые нам сообщают о том что например обвала рубля и роста доллара не будет никогда в жизни буквально до утра завтрашнего дня один человек это ваша приятельница второй человек это диктор по телевизору кому поверите приятельница почему доверие то есть она чем-то вызывает доверие, а дядя в телевизоре, мы понимаем, он существует подневольное, ему дали бумажку прочитать, он прочитал, он не особо вдумывается в результат. А приятельница, вроде бы как слова свои, за свои слова должны нести. Вот именно принцип доверия. Мы воспримем на ментал не только ту информацию, которую можно проверить, а из того источника, которому мы доверяем. При этом при всем, если источник доверия заслуживает, мы даже проверять не станем, правда? Никому никого же не придет в голову позвонить центра банка и спросить, ну-ка, ребята, вы что-то там такое удумали, да, я, например, честный налогоплательщик. Давайте сознавайтесь. Источник, заслуживающий доверия. А вот тут весьма интересно, он у каждого свой. Нет, это люди. Это люди, носители некой информационного, некого информационного потенциала. Есть люди, которым мы доверяем абсолютно, есть люди, которым мы не доверяем абсолютно. Давайте с вами попробуем еще... исключительно люди. Естественно, носителями идей всегда являются люди. Другое дело, что они воздействуют на вас не напрямую, а опосредованно. Например, тот же самый телевизор. Вот идет рекламный ролик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 Его еще услышать даже.